Пишет его, можно будет сдавать. А мне долго сидеть? А мне что? долго сидеть? Нет, а долго ждать? Позвонили в комиссию коммунизации. Комиссия 12 часов была у нас? Я пришел, в у нас У меня. А вы обозначили, что вы есть? Вы, у нас не было, мы выходили, вас не было спрашиваем нет, мы спрашивали. Я всех, спрашивал, вы Вызывали, мы мы не вызывали, мы выходили, спрашивать тут есть не еще микроорганизм? Ну, нет, да. Мы да. должны я были обозначиться. А здесь, себя. я Я не направлял мне врач. А я обращался к тем, кто в по Ложь, ложь, наглая ложь. Что ну, значит ложь наглая? Прямо в этого слова. Вы просите дверь закройте. А Почему? Че, почему? А? Почему? Почему? Почему? Почему? почему? Мы ничего Мы а не боимся, ничего не не Так, давайте вопрос ваш какой Я обращался. Врачу, флор-врачу, ну, да, вы врачи не или тогда ну, тогда в тогда Ну в гардерону. В гардерону воруют. И у вас об этом вообще-то надпись висит, что за ценные вещи они в баня, соответственно, не несет никакого. Ценность корма. в карманах, ценность в карманах, которые... Подлевняю а куртку ценность, у меня от Ну а вы не курт, можете войти сюда в одежде, мы вот почему раздеты сидим. Ну, почему Мы, сейчас, мы в куртках сидим, в шапках. В верхней одежде тоже находится. В верхней одежде? Паратки в верхней одежде. они что? не били, да? если вы не знаете. Ладно. Так, давайте вопрос, да. какой у вас? Я хотел... Да, дай Да, секундочку. Присядьте. Uh -huh. Слушай, ваш вопрос. Я хотел пройти как бы, сдать анализ на степелокоп. Uh -huh. как как как нет, на золотистый стопилокоп. С Простный какой целью? Метлокоп. Для себя лично. Нет, ну и мне нравится. На на нет, у нас попросили. нет. По показаниям у нас. А анализы проводится по, по, по назначению лечащего врача по показаниям или же за личный счет а, медосмотра на работу. Во-первых, врач не может определить, есть ли эти бактерии в городе человека или нет, на глаз. Он может определить клинику, если он вам пишет искривление носовой перегородки. Ну и что? Нет, ну... Иск... Это Там что, причина исповед... отказа, что ли? Да, это причина отказа. Есть, если мне ломали программ, нос, не... то я отказ... больше никогда в жизни не могу этот досмотр пройти. Вот Какой осмотр? На ну, Можете пройти. Если у вас Чем там гнойные проблем? выделения из носа будут, напишут, что у вас пансинусит или гайморит. Это показания, но не у всех. Не у всех. Если там гнойные только выделения, и лечение не поддается, тогда мы направляем на этот мазок. Данное заболевание можно обнаружить, только взяв мазок. Это на носительство глаз... или еще что-то на глаз, на глаз да, да, определить, домочка. пока еще не мучились. А -а -а. Даже просил. А -а -а. Желание пациента обследовать да, на это не является да. показанием для направления. То есть, то есть это называется отказ это получения что? медицинской помощи. Нет, это не медицинская а помощь. Что это по ваш... У вас нет подозрений на носительство или опять-таки это определяли не на комиссии, не пол, по... не после получения анализа, а на глазок примерно. Да вроде у тебя нормально, иди дорогой отсюда. Нет, подождите, у вас вообще написано. Не обследование. Медосмотр? Где, где обследование? На, вот у вас посмотрю. Нет, а это обследование Я проводится могу, только посмотри. по медицинским показаниям. Так, вам а, нужен ответ официальный? Да, мне нужен официальный ответ. Почему? Мне отказали в получении медицинской помощи. Даже платно. Я был готов даже заплатить. Прошу, давайте. Ладно, это не мы проводим. Э -э Проводит Роспотребнадзор. Сам мне объяснили, я обращался в пятницу, минувшую. Но этого вопроса не было. Мы отказали только мы. по направлению врача. Врач такое направление не дала 4. Пожалуйста, все вопросы к Санны Мы направление пишем только если показано это исследование. Только если вам кажется. Если показано это исследование. Где это исследование показано? При заболевании. Как оно было определено? Если у вас гнойный гейморин. У меня нет гнойного гейморина. Ну, значит, не показано. Зачем-то амазок берется и во рту, а не в носу. А потому что стафилококк... Ну, бывает еще и ангины, нет, которые вы... не лечат. У вас как ловко, здорово бывает, и на глаз определим. Мне не надо на глаз, мне нужно привести вот этот вот анализ. Пожалуйста, проходите на платной основе. Я согласен. Прошу, дайте направление на платную основу. На платную основу мы не даем. Это исследование проводит не наша организация. Какая организация проводит на платную основу? СЭС. СЭС делает это только после направления врача. Я вообще проблем-то не вижу абсолютно никакой. Если вы проходите медосмотр, вы подходите в кабинет, где вам пишут анализ на медосмотр, и вы с этой бумажкой все сойдете. Я лично просто хочу для себя для успокоения своих снеров, что у меня нет вот этого стихлопока. Почему мне в этом случае, как гражданину, которому вообще то помнить, обязательно... Потому что это не входит в программу госгарантии, медосмотр. Это, медосмотр это входит, не входит в работу врача. Врач это... работает в Государственной больнице, я М -м -м, обладаю гражданством Российской Федерации, обращаюсь в не больнице. Прошу сделать мне этот анализ. Я не вижу тут причины. Отказы, я не вижу причины, на основании чего нам страховая компания оплатит ва ва ваше назначение вашего анализа. Я анализ. готов за вот. нее вам эту сумму выплатить. Какую за нее сумму? Сколько, сколько это стоит этот анализ? Мы не делаем, понимаете еще раз. Это анализ делает Роспотребнадзор. Направляйте туда. Пожалуйста, вы можете иметь полный право к ним обратиться с таким же вопросом. Почему вам там а не Они делают. мне объяснили так столько после направления врача. Ну По медицинским Сыбрая показаниям у вас такое исследование вам не показано. Исследование на глазок. Но у нас пока лор-врачи смотрят еще и глазами. А может я тоже устроюсь с врачом, хирургом, буду на глазок, на глазок определять. Принесите на жизнь, диплом и сертификат, зачем? пожалуйста. Вы, чем зачем? Вы ничего не поверите на слово, Вы же врачам верите на службу. Там сказали, а, вроде не сойдет. У и нас все, все допущены к экспертизе и к лечению. А, а почему допустит? мне тогда отказывают лечение? В каком лечении? Вот в этом анализе. Это не лечение, это обследование. Ну, обследование. Ваш адрес не изменился? В талоне, кстати, адрес неправильно указан. Может, поэтому я на письменное заявление 14 декабря еще никак не получил ответ. Письменное заявление вы там писали, свои реприптизенты? Да. Копию ответа, кстати, тоже отказались. Ну, это вопрос не поменял. Ну, понятно, понятно. Да. Так, место работы у вас какое? Сейчас никакого. Так, вам диагноз... можно вписать в заключение врачебной комиссии или не вписывать? Или по состоянию здоровья? Вот что пишете вообще? Вам пишу ответ. Справку вы просили. Я вам пишу официальный ответ в заключение ну, врачебной комиссии. вот, пишите. Раз был, значит, какой-то медосмотр проводился, кстати, полностью хороший, вот так напишите. А я протестую потом. Вам говорят, вам диагноз Нет, на медосмотр пришли, на медосмотр про или на что вы пришли? Я сам по себе пришел, ну, наверное, объяснил ситуацию, какую попал. Сказал, что мне вот надо вот это надо. На работу что? вам надо такое. Вы такой стороны. На сказали, работе, да, да. Вы вы сказали, видите, что видите? Вам нужно а вы говорите, что вы не в курсе да. этой Нет, истории. Как не в курсе? Я вот вашу карточку специально оставил. А там написано, что... что я на работу не отребоваю, да, и прочее. Написано, да. Медосмотр. Вот написано. А я не медосмотр проходил, а сам по себе пришел. Видите? Лора, мне досмотр жал... Нет, но ну вы сказали, что опять не вы... досмотр. Досмотр идет. Ты, заявление, э, э, направление с работы. Угу, но оно было предоставлено. Не нет, было. значит, в карточку не за... внесена неверная информация по моему здоровью. Может быть. Я не, Может я быть, не а вот вы сами это подтвердили задачи, вот, Нет, но ну сейчас Лора придет. Я спросила его. Она мне все объяснила. Лора. Ну, я все ее спросила, когда ваш Поступило обращение в министерство, Флор врач почему не взял мазок на стопилокоп. Я пошла, уточнила, взяла карточку, карточка уже была у вас написана. Мне объяснили со слов лор-врача то, что вы пришли и сказали, что вы устраиваетесь на работу да. или работаете, Я правильно? устраиваюсь на работу. Устраиваетесь на работу. Да. И с вас потребовали, да, потребовали, Ну, советовали. Ну, ну попросили. Извините, я уж не знаю, какой. Нет, если бы потребовали, то это официально было бы Ну, попросили сделать масок на стафилаков. Да. Ну и вы обратились по ну, этому. Да. Поводу. Я Они обратился по месту жительства вообще-то. Ну, в больницу. Ну, ну, и мне отказали. В связи с чем э, я обратился по рекомендации врача в Сам Санпедемстанцию отказали, даже нет направления врача. Я обратился к главе больницы. Он тоже объяснил все с занятостью, невозможностью доступа и умчался. на собрание администрации. В связи с чем я просто вынужден был обратиться в вышестоящую станцию. даже mm -hmm. помощь не оказывается. Это не помощь, это медосмотр. Медосмотр отказывается проводить. Медосмотр на платной основе проводится. Хорошо, я согласен был заплатить даже уж не знаю, как назвать это. Но я был согласен, сколько скажите, я заплачу. Ладно, раз так вот у вас поставили, Только на платно За Мне посоветовали пройти этот анализ по месту жительства. Я, я записался во вторник, во вторник я записал четвертой обеда, понимаешь, что ты их занят, и что вы на начальство, потому что у нет несколько человек заменить. Такая вот интересная. Асмунской больнице, я пришел знаю, что там. Я устраиваюсь на работу. Нет, нет, нет. Я устраиваюсь и, на работу. И, и, да? и меня попросили пройти анализ. Кто-то сделал анализ? Ну, да, прокопку. Ну это для предварительных анализов. Вы да, мне сказали, да. что сделают это не в Асмунской больнице, а только там, где им статус. Куда мне стоит пройти? На следующий день, утра я пришел на сам станцию. Не объяснили, что ничего такого никогда не слышали, не видели, знать не знаю. Никаких платных, бесплатных. И только, они могут мне там помочь, только при предъявлении направления лечащего врача. Я пришел, тем не менее. Нет. Я пришла со своим сыном. Он проходил у меня тоже так же недосмотр. Пришла, и нам взяли моток из и носа на класные осмотр Точно так же я его сказал, что не может быть такого. Управляно было направление из медицинского Ну вот, у меня направления не было. Ну, вы сразу полезли. Я обращалась к врачу. А, Обратитесь ко мне, у вас банки делать, чтобы Нет. мне была эта анализа на стативоход. Я могу для себя лично чтобы не думало да, пройти это, это, это там это там это там недостаток. Нет, если покажи, не могу, я, -то, показали, то показали все это. Позови и сиди. Если есть показания, Если нет, тогда все мне. А Зачем? Вы знаете, сколько анализов требуется человеку? Это мы должны все писать, что это не показано, это не показано? Пишите, пожалуйста, то, что он просит, э, да, то, что вот сейчас хотя бы сейчас, там, когда он писает, 18 числа, пациент требует направление на. Я не требую, а... прошу. Ну, пока требуете. Будь вот. свидетельствующий. Мы к ней не, не тросит, так не тросит. Требует, человек угрожает, там связь друг, ну, больше. Больше. Даже дверь закрыть, войти вас спросили, а вы спросили? Нет, а не хочу, не Не хочу. Не хочу. Не хочу. Не Не Не, не Будьте, пожалуйста, с вами нормально разговариваем, И все это было а я не прошла работу дать идеально вы говорили, что вы просили, вы говорили, что работа даже у вас не управляет. Вы знаете, у вас есть само объявление. Просьба верхней объедини, упакил мешает. Это просьба. Uh -huh. Это не постановление, не это просьба. Просьба можно как исполнить, также ее можно не усмотрение ну, самого человека, мы который заходит. А, Точно так же также и здесь попросили, но это значит, что это вот есть такой некий приказ, документ. Обязающий меня... Пройду количество времени? Проси, так... посмотрим, зачем мы А почему А почему У меня, правда, отдаст пище, 50 сейчас из искривления, это в анкомате было отлично, что да. Да. Доктор Монтыш, да. для. У него там в а там была... Ничего. Что? По, по извините. Хорошо? выведут направление на мороте слева сделать вообще морот из есть а для прохождения мегаосмотра работу. А они по у нас пишется. Вы заставляете вот написать неправду. Потому что вот этого направления его вообще не существует. Ну, когда мы вам сейчас напишем, что показания нет для обследования, вы сразу возьмете себе все. А угу. как оно может быть, его не, не может быть, вот этого самого Мы не если... знаем, есть у вас там мед... стопилоков вы... или нет. Но медицинских чтобы показаний для да? того, чтобы вас направить. Медицинских. То есть вы нуждаетесь в лечении от этого стопилоков. Стат у нас сейчас, на данный момент, на момент рассмотра, э, вот Ирина, ларинголога нет. Вот. не только, чтобы говорить, что это возможно, а сейчас на частном основе, mm -hmm. я буду даром ну, а, пожалуйста, хочу я обследоваться на все исследования, я не mm -hmm. могу. Я заплачу в частной клинике, я обследую. Если программа госгарантиев исследований mm -hmm. не входит, то... Больница может это сделать это управление на плазму, там, прочее, прочее. Сейчас я уточню на платной основе, мы можем выписывать или нет. Mm -hmm. Вы пишете это заявление. Я сейчас уточню. Пишите. Mm -hmm. mm -hmm. так, mm -hmm. Медосмотр может на захождение мы На захождение мы досмотрим. Так, да. Куда вы сюда сюда сюда сюда сюда сюда сюда сюда сюда сюда сюда еще что-то там например, семарство. Я вам еще себя просто ситуацию, в которую <соценно> я попал. А меня не я, я сказал, mm -hmm. really. я Я удивлен в Что не отправил, так там Шел куда, там Я увидел надел, Увидела в цель. Я кишу направление. Чего мне надо? Какой момент? Мне не обязательно пилоков. Мой уже другой нужен. А вам почему-то нужен? Тапилоков. Угу. А ну, то, что это что под запретом? это под запретом? это не под запретом запрет. ну, я, я, я, я, я, я не вижу я не вижу по моему желанию по моим просьбам старались нет, у них ну показания дуле, друзья эх, еще что-то какие они были приведены? Никакие! Нет, решено было надо вам. Нет, нет, у вам с какой целью надо? Ну, вы сами ну, надо. Вы специалисты нельзя. Нет, у вас надо так подсказание то есть осмотр, вас осмотрел, вот, рин, э, ларингов, запись сделал. Если у вас будет нарушение функции дыхания, если вы соберетесь на операцию, то вам есть пакет документов. Оформить. А ну, зачем? А а не нет, но Светлану Кук не надо. М общий анализ крови, общий анализ мочи, там экскремент, э э фотографии, исследования придаточных фаз носа, то, что требует лор врачи в ТИМАС. Давай, давайте уточним сейчас в частном порядке. Можете это сделать или нет? Может пока на это посмотреть. В частном ну вы сами сказали, вы в частном порядке за вас деньги мы сделаем. Мы-то мы не, не делаем. делаем вообще. Мы, ну вы, вы сейчас уточните. Я имею в виду, что в частном порядке я могу в любой видео. А не не, не делать. делать. Понимаете еще раз. Если мы делаем. Ну, вы, мы вы меня память так где все сказали. Без направления ну, большая не считается. Я не знаю, она не сказала там. А вот она вот надо. А может там не дарки говорили. Ну я не знаю, там дежурная сидела, она своим начальником. Ну, Бейдиков никто, кстати, сейчас не имеет. вышли с больницы а, да, да, да, да, да. У меня действительно Ну что, вы, вы, вообще вы меня не уважаете. Ну, соответственно, а, а никак. А у вас до этого он был? А значит, вы меня не уважаете. <связь> <Взаим> <связь> не <варима. связь> И воровали, я У меня там фамилия не очень-то написано. Я могу вам потом показать, если поймете. Ну, надо не я вас все что спрашиваю. Я вас что спрашиваю. Я, я, я не сомневаюсь. сомневаюсь я мы я не знаю чего не надо ну, ну, что, ну, у вас ну, там, нет показания? у вас есть показания у вас есть показания? нету что показания для обследования я хочу просто а почему как mm -hmm. вы решили бесполезно? Mm -hmm. У вас какие-то что-то беспокоились, почему у вас вообще, какие проблемы-то? Ну хотя проблема в почему именно mm -hmm. вы решаете никакие ответили, когда вы знаете, что врач решает. Ну, во-первых, это решает не врач. врач. Ну, а а человек, который обращается к врачу. Да. Сам человек не может быть. Согласно Конституции Российской Федерации, каждый гражданин, если раз сам определяет. Какому врачу и как зачем обратиться? Да, да, я обратился врач, да. врач решает значение, какие врач... обследования вы будете да, проходить. Да, не пациент да. решает врач. А, и, соответственно, решение врача должно как-то фиксироваться. Да, да, да, да, там да там это да, Дайте мне это бумажку, что а я. То я не нуждаюсь в этом осмотреть. А в всего лишь нацию надо дать направление, там где демп стал. Нет, направление даются, если есть показания. Если есть показания даются. На, да, на, на основании чего? На основании мнения личного. Вот мне, на например, мне, например, вы же отказываете правильно на основании своего личного точки зрения. Так, вы мне нас на основании этого отказывайте. Да, основании вот так в этом самом недосмотрите. Я, я хочу, чтобы этот анализ, анализ добры, все равно был леча. проведен. Так. Вот вам ответ на ваш вопрос. Отправление выдается или работодателем, или лечащим врачом при показании. Показаний у вас нету. Вот напишите, пожалуйста, что вы ответ получили сейчас я поставила глава главный врач с заявлением познакомлен не был хорошо, врачи, врачи. я его однокомнатная комиссия врачи-влекомиссии он все равно справился я писал на имя главного врача на хорошо, напишите на то он, главный врач, потом, это заявление оно отдаст на решение врачебной комиссии. И врачебные комиссии вопросы.. То есть это через секретарий, в секретария ответы да, врачебные комиссии. Заявление комитеты. должно быть фиксировано. Оно фиксируется Кстати, по, у секретарии. Вы отдавали секретаря, а нет, нет, нет еще. Но они сейчас зафиксируют да, да врач, не главный не врач, главный в основании чего? Главный врач отказов, распределяет все заявления. Тому, кому надо. В данном да -да. случае он сейчас отдаст на решение врачебной комиссии. И решение врачебной комиссии уже подписывается. Он распределяет эти заявления. Он сам не решает. Почему он так распределяет, я 14 декабря не могу получить ответ на обращение. Ну, 14 декабря. Вы потому что его не завидировали. Влад, не Влад, делали, врача, завидировали его. Приемную, на нем да, тут две полки, после, после не Да, да чтобы не Там быть... вообще рабочих дней даются. Да. Раб... не быть Ну правильно, рабочих дней дают рабочих дней были Хотя, в принципе, основные люди работали. Я не работал две недели. Нет, от этого не везде осталось. Четыре дня. значит, задержали немножко мы, но что значит, не Я ведь, вот не видела этих бумаг у вас, когда они там были покупками распределения. 79 после пони сказано, ты не что ли Я, да, ну, я, я это да. она будет в суде. Euh, я вы, я вы, согласна, вы, вы, согласна. Который отказался подать мне копию, Ну вот, 14 декабря. Я спросил, если ответы могут выйти, бы дал В ну, том не не не да. то ну, вот, Нет, Местер, я лично был в и спросил, что никто не решал. Мне сказали, вот, что Вот вам не а вам должны дать решение. Верно, в заявлении? В заявлении не получается это решение, по да. не... то он полный прав, Ответа на ответ на ну, Ответ вам еще только в две еще да. не получил. Еще раз Сегодня вы выделили, это, на приеме а, был 14, да. два выходных. Вам что задержали, я не понимаю. А все проблемы будут После чего вы не можете? Да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, декабря года. До сих да. пор я не получил никакого на ответ был написан, я отправил по почте, ну, а почта когда-нибудь придет, на имеет. На это я сказал, что раз этот ответ существует, и даже что я не имею права на получение данного письма.